бодрого всем дня! очередной день 100 дневки, а это значит очередной выпуск видеоблога от меня и сейчас мы находимся на небольшой площадочке, которую вы видите у меня за спиной такая полудетская, полуплощадка с тренажерами где я решил записать сегодняшнее видео благо тренироваться мне на ней не придется сегодня день растяжки, поэтому я просто запишу пару мыслей, которыми хочется с вами поделиться Первая наверное, главная мысль, с которой я хочу рассказать о сегодня. Вот место расположения этой площадки, как вы видите, она находится во дворе, во дворе жилого дома. И, честно говоря, после интервью с Михаилом Костыриным, гопником на турнике, я стал по-другому относиться к таким маленьким площадкам во дворах домов, потому что он действительно меня убедил в том, что... Благодаря таким площадкам, больше людей может начать заниматься, потому что у них есть такая возможность, им не нужно далеко ходить, они каждый день проходят мимо этих турников и могут начать что-то делать. С другой стороны, нужно быть очень-очень наивным, если думать, что достаточно поставить площадки, и народ пойдет заниматься. Я отлично помню 2008-2009 год, как на таких площадках подобных выбивают ковры просто потому, что Воркаут, он не в площадках этих, он у вас в голове, то есть то, что ты делаешь и как ты это делаешь, это и есть воркаут. А площадки, ну это просто современные площадки, кстати, отдельно хочется отметить длинные брусья, чего очень не хватает большинству площадок, где брусья короткие на них много чего не поделаешь, вот. Но в любом случае, воркаут он в нас, а не в том, что нас окружает, и заниматься можно в любых условиях, было бы желанием. Найти там перекладину для подтягиваний всегда можно. А конкретно вот эти перекладины сделанные крайне некачественно. Как мы видим, верхняя уже вообще отвалилась, ее пришлось потом прерваривать. Не стоит это явно тех денег, которые за них платятся, как и вот эти вот тренажеры. Тренажеры — это отдельная беда. Просто, просто вот я с обеими руками против тренажеров, против того, чтобы на них тратили огромную кучу денег. Лучше ставить нормальные турники, нормальные брусья, побольше каких-то металлических конструкций интересных, на которых можно заниматься. Как вот видео про детскую площадку с кучей интересных металлических конструкций. И это действительно может, может создать условия для того, чтобы люди выходили, люди подтягивались. Но если они будут знать, как тренироваться, если они будут видеть, каких можно добиться результатов, то никто и не будет заниматься, по большому счету за исключением тех, кто и так бы стал заниматься, и так бы искал себе турник или повесил бы турник домой, неважно. Вот какие-то такие, наверное, мысли у меня сегодня. Как здорово, что не надо тренить. А, если кто заметил, да, действительно, на последнем видео я отжимался уже несколько с кулаков, а с ладошек. Мой большой палец постепенно заживает, и это значит, что где-то через месяц сок. Я уже буду постоянно, наверное, отжиматься с ладошек и вернусь к освоению стойки на руках и отжиманием в ней. Вот, к сожалению, да, палец меня немножко выбил. Вот такие вот мысли, вот такие вот мысли на сегодня, как проходит ваш день, пишите. А адрес этой площадки тоже скину в описании к видео, если кому интересно. Вот так, пока, на сегодня это все.